Так, для начала надо зайти в, на главную Яндекса. Здесь, внизу, где... возле Директа сейчас появится... Вот, Директ, есть Метрика. В Метрику переходим. Там будет счетчик. и здесь есть раздел В вебвизор заходим, и здесь будут отображаться все посещения сайта, которые можно будет просмотреть. Просматривать вот через э, этот блок. Ну, то есть будет видно посещение сайта, что делалось и каким образом человек двигался, что он вообще делал и так далее.